Успешный бизнесмен, построивший бизнес собственными руками, уже набивший шишки и знающий все подводные камни работы, связанные со строительством. Занимаетесь застройкой коттеджных поселков или возводите частные дома. Возможно, вы работаете в сфере услуг, пользующихся популярностью у корпоративных клиентов. Но замечаете, что в последнее время таких заказчиков все меньше, доходы не растут, а падают. Рассматриваете вариант диверсификации бизнеса на фоне падения корпоративных заказов? Значит, вы знаете, что такое столкнуться с проблемами на рынке. Хотите дополнить свое дело с помощью франшизы, которая позволит вам производить востребованный и качественный товар, не зависеть от корпоративных клиентов и иметь стабильный доход благодаря частным домовладельцам, даже когда большие компании не делают заказов? Тогда у компании «Забор Лего» есть чем вас заинтересовать. Мы предлагаем надежный бизнес по созданию, продаже и установке уникальных ограждений средней ценовой категории, который не требует больших вложений и окупится после того, как вы установите заказчикам 500 метров забора. Вы получите не просто теоретические знания, но настоящее обучение в действующем цеху, где вы научитесь делать комплектующие ограждения и уже через 5-7 дней четко будете представлять себе новую ветку своего бизнеса который имеет стройную структуру производства, монтажа и сдачи изделий под ключ в короткий срок. И будете знать, как привлечь клиентов, делая их не просто заинтересованными слушателями, а активными покупателями. Что мы предлагаем? Возможность изготавливать и устанавливать весьма конкурентоспособные ограждения. Забор Лего монтируется на участке заказчика быстро и просто. Бригада из трех человек способна установить 100 метров ограждения под ключ всего за 4-5 дней. При этом забор имеет низкую себестоимость, а также может быть установлен с элементами автоматики всех видов ворот и калиток. Хорошее соотношение качества и цены обусловлено низкой стоимостью материалов и наличием оборудованного цеха для производства. Заказчик может выбрать любой вариант из большого каталога цветов и рисунков секции. Ведь забор Лего не только надежный и долговечный, но и выглядит весьма презентабельно. Итак, что конкретно входит в пакет франшизы? вы получите подробный бизнес-план, готовый шаблон сайта, а также доступ к закрытому форуму «Коллег», где можно спросить совета и получить ответ на любой вопрос. Вы будете иметь право на бесплатную консультацию специалиста в течение года с момента запуска бизнеса. Кроме того, вы пройдете недельный курс обучения на действующем производстве «Забор Лего» в Тольятти. Сделайте первые комплектующие для ограждений своими руками и получите все знания касательно маркетинга, менеджмента финансовой части и других аспектов, позволяющих гарантированно запустить производство в вашем городе. Все, что вам нужно сделать – заполнить форму на сайте «Забор Лего». Как только вы оставите свои координаты, наш специалист свяжется с вами и подробно опишет все, что необходимо знать для начала успешной работы с «Забор Лего». Не сомневайтесь в качестве получаемых знаний, ведь у наших профессионалов уже есть успешный опыт обучения и запуска 14 франчайзи в 14 регионах России. Станьте частью бизнеса, который будет естественным продолжением и дополнением вашего основного дела и обеспечит вам стабильность. Забор Лего – это прозрачный бизнес, уже имеющий проработанную технологию производства и разрекламированный по всей России. Наша марка известна и узнаваема благодаря сотням выполненных по всей территории страны заказов и активному продвижению информации в социальных сетях среди коллег и потенциальных заказчиков. забор Лего вы получите прибыльное и любимое занятие. Так, мы в эфире. Коллеги, как вы поняли, сейчас у нас будет выступать Сергей Филиппов. Производственная франшиза «Забор Лего» является одной из немногих представленных на рынке предложений франшиз, с формулой ведения бизнеса по всем аспектам деятельности предприятия. Маркетинг, менеджмент, операционная деятельность, финансы. Обучение запуску и технологии производства проходит в стенах действующего предприятия в городе Тольятти в течение 5-7 рабочих дней. Практика выполнения заказа правообладателем по установке ограждения «Забор Лего» на участке заказчика придает уверенность будущему франшизе и исключает белые пятна ведения бизнеса в целом. И у нас на связи Сергей Филиппов, основатель франшизы производства ограждений «Забор Лего». Да, Сергей, вы в эфире. Сергей, здравствуйте. Вас слышно. Всем привет. Я выступаю не первый раз, но, к сожалению, я бываю достаточно одинок в своей производственной теме, и надо признать, что это не самая популярная тема. Но я буду стараться изменить ситуацию на рынке и дать рынку производственной франшизы, тем более это не единственная производственная франшиза, и, по большому счету я всей душой киплю своей работой, и когда спрашивают, а нравится ли вам ваш бизнес, более того, я скажу, я просыпаюсь и засыпаюсь с чувством удовлетворения, что я занимаюсь производственным бизнесом, и пытаюсь передать всю эту энергетику своим франчайзи, действующие франчайзи. Сейчас по двум производственным франшизам у меня 30 работающих франчайзи. А по этой теме, по которой мы сегодня открываем тему, тема забор лего, у нас на сегодняшний день 14 франчайзи в различных регионах России. От Екатеринбурга до Санкт-Петербурга. А, хочу сказать, что эта франшиза так как она производственная, будет касаться четырех аспектов деятельности компании: это маркетинг, менеджмент, финансы и операционную деятельность. Здесь не будет слишком заумных слов, эквайринга, комьюнити. Это будет более, скажем так, приземленная часть нашей деятельности: то, что связано с цехом, с производством, с сырьем, с заказчиками, с монтажом, с общением с заказчиком, получением обратной связи через доверительные каналы продаж. И начну с того, что. Сергей, как я понимаю, что в моей презентации сейчас не будет стандартных слайдов, которые в прошлый раз были показаны. Я правильно понимаю? Ну, ту презентацию, которую я вам ранее давал, ведь я участвую не первый раз. Угу. Ну, я бы сейчас хотел отойти от этой презентации, больше передать свою энергетику, в, ну, в, коль вы включили, пускай она будет. А по большому счету, чтобы клиенты, которые нас сейчас видят, и которые будут видеть нашу, эту запись э, битвы франшиз в записи, они видели тот реальный конструктив, который мы непосредственно производим. Начну с того, что торговая марка «Забор Лего» имеет государственную регистрацию в Росреестре, и все наши франчайзи имеют э, договора, лицензионные договора, по которым имеет эксклюзивное право... Э, Использование торговой марки у себя в регионе, то есть в конкретном городе. Один город, одна франшиза. Сразу скажу, за исключением Санкт-Петербурга и Москвы. В Питере действующих у нас сейчас два франчайза. По, по слайдам. Пожалуйста, второй слайд включите. Уникальность технологии забора Лего она, по большому счету, не имеет, скажем так, она имеет повторяемость, и она известно с египетских времен, когда строили пирамиды. Но так как бизнес-процесс включает, кроме технологической части, также еще непосредственно э, маркетинг, менеджмент, финансы, то весь бизнес-процесс упакованный и на производстве, а работаю я 9 лет, э, с тремя годами продвижения франшизы в Российской Федерации, то по большому счету весь бизнес-процесс бизнес будет включать... Первично это знакомство и практика работы технологии производства модульных ограждений, элементов модульных ограждений, стол, цоколь, секция, которая есть в каждом заборе. Это знакомство с, с правилом укладки изделий на складе, момент логистики, то есть перевозки изделия от цеха к заказчику и монтажных работ, которые выполняются непосредственно на участке заказчика. Это технологическая часть, то есть непосредственно та операционная деятельность, которая в течение пяти рабочих дней, пяти-семи пяти, пяти, дней рабочих, потому что будем прямо смотреть в глаза, у кого-то это быстрее получается, у кого-то чуть медленнее. Ну, как бы никто из цеха не выезжает из курса обучения без каких-то недополученных навыков. Наоборот, я говорю, что если вы до эти навыки дополучили, то стоит всегда задержаться на один-два дня, для того, чтобы эти навыки все-таки получить, и они у вас остались в руках и в голове. Тем более, что нисколько не запрещается видеозапись, я даже это приветствую. Первый аспект деятельности, повторюсь, операционная деятельность, которая будет пройдена на курсе обучения. Второй – это маркетинг. Мы запускаем сайт, открываем доверительные каналы продаж в соцсетях. Мы есть в Фейсбуке, ВКонтакте, в Ютубе канал. И все наши потенциальные партнеры – имеют непосредственное подключение, то есть заказчики в любом из городов, допустим, заказчик в Буфе, не будет знать, что вы только вчера открылись, так как вы подключаетесь к давительным каналу продаж, и, а он видит всю новостную ленту наших, э, наших установок, которые мы публикуем э, оперативным контентом в этих социальных сетях. А, теперь, что касается самого бизнеса забора лего. Э, не секрет, что... Этот бизнес сезонный в, скажем так, в северной части, в европейской части в Сибири и Дальнем Востоке, части России, вот так как у нас продолжительная зима. И по большому счету только несколько регионов, это Ставропольский край, Краснодар, Ростовская область, имеют карт-бланш, ну, по которому они могут вести бизнес, исходя из того, что у них, скажем так, непродолжительная зима. Но учитывая, что... Команду надо сохранять, и э, я продвигаю две производственные франшизы, в том числе и строительство бетонных монолитных лестниц по торговой марке Белстеп, то своим франчайзе я всегда предлагаю бесплатный курс строительства бетонных монолитных лестниц для того, чтобы превратить весь бизнес-процесс производства модульных ограждений практически в круглогодичный бизнес, потому что если мы с осени, по зиму, вернее, с весны по осень, по позднюю осень занимаемся производством и монтажом модульных ограждений, а для этого необходим цех обязательно, необходимо два работника и общая численность всей бригады составляет, как правило, три сотрудника, использующих свой труд непосредственно в цехе на производстве и непосредственно на монтаже. То есть с минимальным количеством людей, три человека, можно начать бизнес, который позволяет в год ставить не менее... 500 метров забора. 500 метров забора – это фактически полная окупаемость бизнеса при вложенных средствах. На сегодняшний день стоимость франшизы составляет 600 тысяч рублей. И могу только сказать, что достаточно поставить 10-15 заказов при среднем чеке в 50-30 метров ограждения. Это, как правило, фасадная часть любого дома. И эта франшиза будет окуплена. Перейдя к э, преимуществам франшизы Забор Лего», могу только сказать, что это гарантированный бизнес, который ведется в моем городе, в городе Тольятти, уже 9 лет. Я приглашаю всех франчайзи, потенциальных франчайзи, к себе на экскурсию, в свой цех, где покажу, как этот бизнес работает. Он работает практически 9 месяцев в году, начиная с марта по декабрь. Мы даже при минимальных температурах до минус 5 градусов занимаемся установкой «Забора». И э, через через работу с целевой аудиторией. Целевая аудитория – это владельцы частных домов. Мы продолжаем общаться с, этими, с этой целевой аудиторией через установку, через установку бетонных, бетонных монолитных лестниц, которая позволяет не отпускать нам заказчика, а работать с ним фактически от забора до монолитной лестницы. Или от монолитной лестницы до забора, так как не всегда есть прямая последовательность, Сначала забор, а потом лестница. Бывает, что построим дом, и в нем стоит лестница, монолитная лестница, которую мы построили, и после этого только заказывается забор. По уникальности технологии, экономич... По уникальности технологии производства, конечно, лучше это увидеть через видеоролики, которые я чуть позже, после своего выступления, сделаю э, в, в строке, в строке э, на нашего общения через... Э, через как правильно сказать через чат и э, сделаю ссылки на не только на канал youtube страницу вконтакте в youtube э, не в, вконтакте в facebook но обязательно на тот э, форум который продолжается уже работать более четырех лет и мной там написано более трех тысяч постов позволяющих раскрыть этот бизнес в полной мере и ответить на те вопросы которые были заданы от потенциальных франчайзи Поэтому смело задавайте вопросы как в чате сейчас, так и, может быть, на том форме, который я предложу чуть-чуть позже. Сейчас работающие франчайзи находятся практически все в полях. Есть у нас такое выражение, эти люди занимаются непосредственно и производством в цеху, и установкой модульных ограждений. А самое, главное, самое главное, это то, что вы можете при вашем интересе позвонить моим франчайзи и задать вопрос, насколько... Этот курс обучения, который был презентован мной три года назад, оправдывает себя, насколько вложения оправдались, потому что это, наверное, то, ради чего каждый пришел сюда, открыть бизнес для того, чтобы вернуть свои средства и долгие годы вести свою производственную или какую-то другую деятельность. Кто-то в IT-технологии, кто-то в услуги. По большому счету бизнес Забор Лего – это и производственная составляющая, и составляющие услуги, потому что производство находится в цехе, необходимый минимальный объем цеха – это 100 квадратных метров. А составляющая услуга – это монтаж непосредственного ограждения на участке заказчика с установкой ворот, светильников, с установкой домофонов, и все это проходим на курсе обучения. На сегодняшний день практически все франчайзи, которые прошли курс обучения у меня на производстве в Тольятти, записаны на видеокамеру, дали свою обратную связь для того, чтобы вы могли с этим спокойно познакомиться, с чувством, с тонком, с расстановкой. И если у вас сейчас появится вопрос, то я в оперативном порядке через чат готов на них ответить. Пожалуйста. Кстати, что входит в пакет франшизы? В пакет франшизы входит курс обучения 5-7 дней непосредственно в Тольятти, комплект форм для производства модульных ограждений забор Лего, сайт подключение к доверительным каналам продаж. Также сюда входят все юридические документы работы работе с заказчиком и, и, и чат для общения с, в течение года, ответа на вопросы через звонки через телефон, через всем известные мессенджеры, Facebook, ВКонтакт, WhatsApp, Viber, Skype даже можно сказать. Skype я не часто пользуюсь. Но могу сказать, что даже с объектами всегда даю э, пояснение, если есть вопросы у моих, не, у моих действующих франчайзи. Но в первую очередь э, показателем того, что франшиза работает, считаю, это действующие страницы в Фейсбуке, ВКонтакте, где вы можете увидеть реальные установки заборов, не только мои, но и мои франчайзи, это живые отзывы моих клиентов, которые также размещаются на моем видеоканале в Ютубе. это обязательная обратная связь от моих франчайзи, которым вы можете непосредственно позвонить через запрос, я могу дать вам контакты, и только ваша заинтересованность в развитии производственной темы позволит вам не не ваша зависим не, не ваш а только ваш интерес а интерес рождается только через того что вы можете увидеть через общение со мной через приезд ко мне на экскурсию позволит реально дать э, ответы на ваши вопросы есть вопросы пишите я готов отвечать на них прямо сейчас так, коллеги, пишем, пожалуйста, ваши вопросы. Сейчас, секундочку, я посмотрю, какие-то есть уже. Так, Сергей, пока вопросов никто не задал. Ну, звук задержка идет, этим, соответственно, подождем. Так, коллеги, пишем, пожалуйста, ваши Вопросы. Так, Сергей, пока вопрос никто не задал. Ну, я признаю, что производственные франшизы всегда имеют определенную целевую аудиторию. Может быть, сейчас эта целевая аудитория как раз и не сидит у экранов. Она будет смотреть наш вебинар чуть позже. Давайте пока от нас вопрос, Сергей. А в течение какого периода проходит обучение? всем процессам. Вот. И какая подготовка человеку нужна ну, для того, чтобы начать заниматься этим бизнесом? То есть, есть ли у вас какие-то фильтры? Я понял. Обучение проходит э, в течение 5-7 дней непосредственно в цехе моего предприятия в городе Тольятти. 8 часов мы проходим, это достаточно интенсивный курс, 8 часов непосредственно в цехе и 2 часа ежедневно по вопросам маркетинга. Алло, и, алло. И, и... Сергей. И... Да. А, вопрос второй. Требу... Есть ли какие-то требования к тем, кто хочет начать этот бизнес, то есть какими навыками должен обладать, должен ли он уметь э, строить, то есть э, ну из какой сферы, кто обычно покупает? Ну, по большому счету, я признаю, что в нашей целевой аудитории, которая уже купила, есть различные группы людей, которые, которые, до этого были поварами, налоговыми инспекторами, военнослужащими, которые находятся в отставке. И самое главное это иметь руки, желание, потому что в конце каждому учу всем основом производственной деятельности. Расскажите о финансовой части, то есть какие затраты требуются инвестиции, поушальный взнос и, соответственно, сколько можно зарабатывать, какова окупаемость бизнеса. Да, окупаемость бизнеса, она считается не в месяцах, не в годах, а считается от количества установленного, установленного произведенного установленного забора. То есть 501 метр установленного забора, это 10, 12, 15 заказов в среднем, позволяет полностью купить. Все вложенные средства. Футальный взнос составляет 500 тысяч рублей, и необходимо еще купить функцию, тоже стоит Но, во франшизу 6 тысяч рублей. Могу сказать, что по практике, если вы начинаете бизнес сейчас, то у вас еще есть достаточно большой период времени, времени для, для того, чтобы фактически найти бизнес, потому что войти в него надо всего лишь фактически ну, две бы, недели недели на обучение, неделя на запуск производства. Как правило, все мои футчайзи запускали в неделю. Что для этого еще надо? Для этого еще надо компрессор и бетонный смеситель, который входит в сумму примерно 200 рублей. То есть необходимое вложение – это материалы, песок, цемент, арматура. Это с настроенной компрессной рекламой. В пакете франшизы находится сайт, аналогичный моему статью.рф, на ProLego.ru. И по большому счету здесь на производстве, пройдя все этапы производства, перевозки и монтажа, вы видите реальную картину бизнеса и умеете, то есть мы выполняем заказы, объятия или в и вы соединяете практическими навыками на свой Сергей, вот просят повторить затраты, к сожалению, не было слышно. Да, затраты составляют по снос 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей это комплект форм, то есть фактически франшиза стоит 600 тысяч рублей. Для тех, кто оставит заявку сейчас и проявит интерес к подписанию договора до 10 июля я дам бесплатный курс обучения строительства бетонных клещей, который позволит вам непосредственно сохранить персонал и в зимнее время, я не знаю, из каких регионов будет обращение, и таким образом войти в IT бизнес в том числе бетонных монолитных клещей второго марки Белстеп с минимальными вложениями. Практически я вам этот курс подарю на этих условиях. Я помню, я буду платить и 15 -го. 15 -го. 15 -го. Да, вот так. так спасибо. Я, как... Сергей, я, как и обещал, сейчас выложу свои доверительные каналы продаж по франшизе, это мой форум, страница Facebook и ВКонтакте, и мои слушатели сегодняшнего дня, ваши слушатели могут увидеть и познакомиться более детально с тем, что я предлагаю на рынке через этот вебинар. Да, мы видим, вот ссылочки уже появляются в чате. Коллеги, вы можете по каждой из ссылок пройти, а также ниже, вот где написано, чтобы получить более подробную информацию о франшизе, да, проводить по ссылке, там вы можете оставить заявку свою, чтобы уже лично пообщаться непосредственно с Сергеем задать какие-то свои вопросы, если вы слушаете это мероприятие в записи и не успели здесь написать свой вопрос. Спасибо за внимание, кто слушал, кто смог дослушать. Производственная тема всегда сложный вопрос для франчайзинга, но я смог реализовать этот бизнес-процесс в успешный проект и работаю не только на продаже франшиз, но в том числе и в операционной деятельности каждый день в своем бизнесе. Это, не, это позволяет мне самому развиваться, обучаться. Я пять лет закончил программу MBA назад, и по большому счету нахожусь на производстве в день, ну, в среднем 2-3-4 часа. То есть оставшееся время позволяет мне и учиться, и развиваться, и развивать свои новые бизнес-проекты, связанные в первую очередь с производством. Поэтому если вы оставите заявки на, через указанную э, ссылку Сергеем, то вы будете знакомиться с моими новыми бизнес-процессами, с новыми франшизами, которые мною развиваются через бизнес-проект франшизы. Да, спасибо большое, Сергей. Очень всегда такая узкая аудитория на франшизы производства, но и понятно, таких франшиз на рынке очень мало. Вот, Все-таки производство – это процесс, который требует определенного подхода и любви к этому делу. Да, я я Сергей, схожу, еще минуту займу. Uh -huh. Я очень горжусь тем, чем занимаюсь, потому что хожу в своей одежде, даже по городу, меня спрашивают знакомые, Сергей, почему ты ходишь с логотипами даже по городу? Я горжусь своим бизнесом, это такой западный подход, и у меня много есть предпринимателей, которые работают в Германии, в Голландии, они ну, как бы транслируют свой бизнес, через, в том числе свою спецодежду, через логотип на автомобиле, позволяя рассказать о своем бизнесе. И когда мне говорят, а не стрёмно ли тебе э, ходить своим логотипом? Я говорю, я этим горжусь. Поэтому хочу сказать, что я хочу передать свою гордость этого бизнеса и тем моим франчайзи потенциальным, которые будут заниматься этим бизнесом. Я никуда не отворачиваюсь, я никуда не сваливаю, в сторону не ухожу. Я несу полную ответственность перед своим франчайзи, несу личную ответственность за то, чего. Ну, тому, чему научу и буду вести этого франчайзи, Лишь бы у него было терпение, желание и уперленность. Но это, наверное, в любом бизнесе. Поэтому здесь я новостей никого не открою. Никому не открою. Спасибо большое, Сергей, за выступление. Спасибо. До наших новых встреч. Да. Спасибо, Сергей, до встречи. Очень да, сильное выступление. До, до свидания. Всего доброго.